Всем привет, с вами Митя-100500 и Калентиус, и сегодня мы играем на Растатим. Как видите, тут не некоторые добавления от гранаты, теперь зажигаешься, и стал цветной дым, появился РС наконец-то, или это у меня голимая контра была, я не мог нифига его почему-то включить. Так, хватит уже вот так говорить очень быстро. Мне уже самому это надо блин. Ой, боже. Боже! Вау, вот это я его красиво убил. Вот это красавчик я. Посмотри на восчет. Ну, нормальный. На! Давай без мата это видео будет. Давай без мата будет видео. А вот это у нас прикол. Прикинь, я стреляю один раз. Я стреляю один раз, я стреляю два раза. Вот это я красиво завалил. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотри на мой счет, пацан. Четко, четко, зачетко, четко, зачетко, четко, четко. четко, четко, четко. Ч ⁇ тко-четко, четко-четко, четко-четко. О! Вот это был красивый, самый красивый kill. Это был самый красивый kill. Пацаны, это был... Да-да-да-да-да. Это был очень красивый kill, ФБП. Очень красивый. Ты мой ФРАГ козел угнал. У иди сюда. Иди сюда. ха ха ха Ха-ха-ха! <связь> Это было очень нержачно пацан. Я, я под почти завалил. Опа, папа, все... Мазал. Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. Офигеть. Конечно, мне надо ее прописать пацаны. Да, недостоин меня, дайте мне и раз нормально прописать. И... Вылезай. Ой, извиняюсь, дорогие телезрители. Очень сильно извиняюсь, но я горю, простите, я горю, я такой вот человек, я вот такой злой. Да, я все время сдерживаю свои эмоции, но на этот раз нет. На этот раз я просто неадекват. Зысозногис! Вот это воложечное. Ой, блин, и вот это у меня не в тему залагала, пацан. У меня не в тему, не в тему, блин, не в тему, не в, стену, не в тему залагала. Капец. У меня стена залагала и не появляется, прикинь? Квау. Да как так-то? Давай. Ну-ну-ну. Блин. О, не. Ай. Одним выстрелом в хед, Эээ, окай. Итак, дорогие зрители, я вернусь, как только я зайду на вот этот сервер. Да? Поэтому я сейчас вернусь, дорогие зрители. Для вас это будет мгновение, для меня это будет... Несколько минут. Что ж. По... Итак, я возвращаюсь в более позитивный, более радостный, более классный. И на более классном сегодня. Без мата. Видео без мата. Жалко, я зацензурировать не могу. Моя МГ! Вот это красавчик вообще огонь! Вот это я его завалил. Вот это вообще чистый нежданчик. Где они? Бэха! Ока. Красавчик. мэн! Я чтко. Я че мэн! Ч мэн! Ловите. Так, я кому-то 49 хп снес. Капец. Ой, ва вазалинчик ВХ, вазалинчик ВХ, вырубай. Он ВХ, мне кажется, или вазалинчик ВХ. Пошли на золотую, пошли на золотую середину. А, та, а вот на этой середине вот там. Там можно будет покупать абсолютно любое оружие, какое хочешь. Аузе, мотовот. Мота вот Вау, вот это красавчик. Как про. А -а -а. Ты меня так не пугай, я думал, пацан какой-то прыгать, все, сейчас думаю, запрыг. Ой, куда я стрелял? Быстро, пацан. О, дв... три на 3, пацан, три на 3. Давай, это мега-баттл будет. Это самый мега-баттл из всех мега-баттлов. Я... я тоже с ВП, пацан. Я знаю, я вижу, он такой. какой. Ха, я пацана почти! Ты посмотрел бы, какой у меня... А я сейчас куплю дигл. О! Можно. Заходишь на золотую середину покупаешь. У меня сейчас дигл. Я докажу тебе, смотри за мной, если, не, если ты умер. Смотри, видишь? Нет, это не ты, пацаны, прости, ты умер? Видел? Видишь, Дигл? Видишь, Дигл? Там, короче, очень классная нычка. Там можно покупать оружие. Так что тут можно покупать оружие. Я называю ее золотой серединой. Какой-то пацан тоже её называют золотой серединой. Тоже. А давай создадим летсплей. По Counter-Strike-у-сурс. Давай. Это иногда я просто так поиграть. Ну, надо просто быть ЛП. ЛП точка, как у Лолошки, там дальше. А вот как назовем? А ты видел, какой ржак тут был? Вот этот бэкер по повернулся спиной к пацану одному и нифига не видел тот пацан. Прикинь? Это чисто ржачно. Это заслуживает внимания Чака Норриса. Чак Норриса добра, то добра, да, я добра, я добра. Это будет летсплей, дорогие телезрители. А назову, а назову его, наверное, Л.П. Ээ. Надо и я тебе потом покажу это видео. Я ему потом покажу это видео на самом деле. Так что насчет этого не очкуйся, он обязательно посмотрит. Блин, блин, но только не сейчас! Блин, я ненавижу эту мышку! Дорогие телезрители! Я думаю, я сделаю звук восиши, потому что меня, наверное, еле слышно. Так, извиняюсь. Так. Так. Мышь аудио. Давайте вот так сделаем, чтобы меня. И, как видите, я один. Извиняюсь, конечно, что, что, за мое нубство, но, но я так довольно нормально. Эту серию... Эту серию, в общем, типа сказать... Короче, я в этой серии буду начинать летсплей, а назову его Летние убивалки. Так, берем АВП. Посем пацана. Так, и знал, что он <свист> выйдет. И каким-то лешим он же меня убил. Как? Ну да, с АВП вниз это реально. Итак, я точно не знаю, сколько идет уже. Примерно, наверное, где-то 15-20 минут идет от... уже видео. Я думаю, скоро надо заканчивать. Очень скоро надо заканчивать, дорогие телезрители. Очень скоро, скажу я вам, наверное. Ну, наверное, довольно нормальное время. Я постараюсь дольше. В следующий раз часик, там два. Ну, как-то нормальное число там. Минут тридцать-сорок, точно. Вот. И на таком моменте, я думаю, я буду прощаться скоро. Поиграем еще два раунда, и я буду с вами прощаться. Да. Прощаться, прощаться, прощаться. Итак, я, наверное, уже буду прощаться. Всем. Спасибо за просмотр, с вами был, ну вообще были, с вами были Колентиус, который ушел, и я, Дима, или Мистер 500, всем, спасибо, всем пока, кстати, подписываемся и ставим лайки, всем пока.